Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Стрелец на июль месяц. И вначале хочу поблагодарить Наталью и Лену за донаты и рассказать вам, что в этом месяце три планеты идут у нас ретроградно, а в конце месяца еще одна присоединится, что это значит для нас. Сатурн, Нептун и Плутон идут весь месяц и в конце Юпитер присоединится. Сатурн э, нас э, заставляет себя ограничивать в чем-то да, для того чтобы добиться, добиться какого-то результата. Он нас, э, наше внимание направляет на то, чтобы мы э, разложили все по полочкам в жизни, создали четкую какую-то структуру, понимание куда мы идем, чтобы мы э, видели четко поставили себе четко цель, видели что нам в жизни мешает, что помогает, чтобы вот это то, что мешает, мы закрыли, закончили, переделали, да, или как-то закрыли какие-то проблемы и задачи. И как к октябрю, там будет у нас период до осени, второй, следующий период будет до марта 23 года. Вот до октября поставьте себе какую-то цель. Очень хорошо сейчас по ретроградному Сатурну стройнить, да, ставить себе цель а, прийти в, в какой-то вес, да, а, идеальные для себя, ограничивать себя во вредных привычках, четко составлять режим свой дня. Да, раньше, может, это не получалось, а теперь получится, потому что специально Сатурн останавливается, как бы возвращается и говорит: обрати внимание, вот у тебя здесь проблемы, реши их. Обрати внимание, что вот здесь ты не можешь добиться успеха из-за того, что у тебя нечетко организован день, или из-за того, что ты не видишь свою цель. Или обрати внимание, что у тебя там есть долги и кредиты, их надо закрыть, да, потому что потом начнется новый этап, и с, вот с этими а, проблемами, долгами ты не сможешь начать новый этап, да. И Сатурна заставляет вот, обратить внимание на какие-то наши проблемы. Он дает нам а, порядок, да, возможность навести порядок, он дает нам для этого силы, энергию, да. Он дает нам возможность увидеть, вот как будто бы вот у нас Нептун идет ретро, да, как будто бы у нас пелена с глаз спадает, и мы вдруг видим, что мы в какой-то, не знаю, критической ситуации, что у нас где-то какие-то проблемы, они и раньше были, но мы просто их не видели, а сейчас прям возможность есть понять, осознать, увидеть и исправить. Плутон заставляет нас прилагать усилия, легко говорит, ничего не получится, что если ты хочешь результата. Нужно приложить усилия, перебороть свои какие-то желания, свои вредные привычки, заняться своим здоровьем, да, нацелиться на какую-то большую цель. И вот это вот торможение в делах, оно будет для того, чтобы мы делали что-то, дорешали, увидели, проанализировали, увидели свои проблемы, да, увидели места слабые, которые нужно... Как бы почистить, доделать и выровнять, да, что-то, гармонизировать свою жизнь. Два варианта здесь развития событий, две когорты людей. Одна люди победители, другие жертвы. Победители видят проблему и говорят: это моя ошибка, я принимаю решение ее исправить, и начинаю делать какие-то шаги по выходу из этой ситуации. Я ищу новые возможности, я иду вперед, я ставлю цели, и к октябрю эти люди придут действительно к результату. Они увидят первые результаты, в марте увидят вторые, следующие результаты. Вторая когорта людей – это люди-жертвы, которые говорят, я ничего не могу, от меня ничего не зависит, а в моей ситуации виноваты там родители, дети, любимые, там, начальство, страна, события, обстоятельства жизненные какие-то, да? Вот эта когорта людей, она не сможет, как бы, да, увидеть вот эти проблемы, не станет их закрывать, потому что считает, что не может этого сделать, да. И, естественно, к октябрю не получит результатов, возможно, даже усугубит свое положение, в котором находится. Поэтому сейчас в июле важно выбрать, да, в какой я хочу быть в людей, да, где я хочу быть, каким результатом я хочу при, прийти. И в этом месяце мы построим немножко расклад по-другому, мы построим его так, что, чтобы он нам показал, на чем именно мы должны сконцентрироваться, да, так как, ну, прогноз по событиям смотреть нету смысла, потому что мы, планеты вперед не идут, они нам не дают ничего делать, они нас заставляют доделывать то, что у нас не доделано, да, то, что у нас в проблемах поэтому лучше спросить э, в июле чем я должен э, на чем я должен сконцентрироваться да или должна чтобы сделать э, свою жизнь лучше чтобы изменить ситуацию к лучшему возьмем сразу три карты общие такие общие советы первая карта это паш кубков для многих это Нужно сконцентрироваться на детях, да, вопросы детей, обучение, воспитание, оплата, может быть, за учебу, их отдых, да, чем они будут заниматься летом, важные вопросы детей. Второе это новые какие-то предложения. Сконцентрируйтесь на том, что вам предлагают люди, что в какие новые люди входят в вашу жизнь, какие новые предложения они вам делают. И какие возможности вокруг появляются. да, а они появляются. Вам что-то предлагают. Сконцентрируйтесь именно на этом. Еще здесь может быть и для кого-то отношения. да, Вопрос отношений. Что нужно на них сконцентрироваться. Потому что ваш чаш это новые отношения. Хотя сейчас, конечно, новые отношения. Начинать да, вопрос. Лучше, может быть, сконцентрироваться на том, что решать какие-то... Прошлые да, дела, отношения. Но здесь у каждого по-своему будет. Это надо смотреть каждого ситуацию, у каждого карты разные. Имеется в виду астрологические. Вторая карта ⁇ это четверка мечей. Сосредоточиться, и сконцентрироваться нужно еще на здоровье, да, на режиме дня, на то, как себя чувствует ваш организм, насколько вы отдыхаете достаточно или нет, какие органы дают о себе знать и на что, может быть, нужно обратить внимание. Ну, имеется в виду по здоровью Второе – это духовные какие-то вопросы да? Может быть нужно кого-то простить или попросить прощения Может быть нужно себя простить за что-то да. Может быть нужно а, сходить в церковь, в датсан мечеть, съездить по каким-то святым местам а, Для того, чтобы решить свои внутренние какие-то вопросы Потому что если у вас есть какая-то боль, какая-то обида, какие-то переживания ну, вы тоже не сможете идти вперед дальше, потому что вот эти вот блоки внутренние, они будут мешать, и с ними нужно поработать. Третья карта – это двойка жезлов, карта, которая говорит, оцени ситуацию, в которой ты сейчас находишься, устраивает она тебя или нет, какие сферы жизни тебя не устраивают, что ты хочешь изменить. Поставь себе глобальную какую-то цель, да, и пошагово как-то будешь ее решать. Поставь задачи. До октября сейчас, да, что ты хочешь изменить, что ты должен изменить. И до марта, допустим, 23 -го года, к чему то должен прийти. И карта говорит, что цели стать глобальные Не просто там закрыть кредит, да, а создать себе, там, не знаю, подушку безопасности, какой-то капитал. Дальше как бы смотрите, да, не, не, не такие, не мелкие какие-то задачи, проблемы. Если это отношение чего я хочу добиться, да, достичь. Или я вывожу, как к тебе отношения на какой-то новый уровень, да. Или я должен для этого приложить усилия, там, материально себя укрепить, а потом, да, продолжать что-то делать. Или я, допустим, до марта, да, должен прийти уже к какому-то результату. Может быть, это я еще по работе, да, какие-то карьерные цели. Что мне нужно сейчас доделать, да, от чего мне нужно отказаться в своей жизни, в своих привычках, чтобы у меня. Быстро пошел рост по работе. Что мне мешает? Если я опаздываю, значит, надо четко выстроить режим дня. Если я на работе, ну, как сказать, не могу сконцентрироваться, потому что меня отвлекает, да, значит, я должен отказаться от лишних разговоров. Если на, на работе там некомфортная какая-то обстановка, я должен ее себе создать. Вот подумайте, да, на июль месяц вам надо вот эти три как бы направления взять, так, новые искать возможности, здоровье и цель, четкая и планы. По работе четкую подсказку еще возьмем. Чтобы добиться успеха, вам надо быть уверенным в себе, много передвигаться, ездить, вот, видеть новые возможности, как уже сказали. Но здесь самое главное это вера в себе. И здесь важно вот именно работать со своими внутренними, да, какими-то проблемами. Потому что вот здесь темная сторона, светлая сторона это у нас дуальность наш мир, да? мы от темной стороны никуда не денемся, она в нас есть, ее нужно принять, от нее не нужно отказываться и сказать, что я знаю, что ты у меня есть, да? но вот твое место, и я тебя беру под контроль, и ты мне больше не будешь мешать добиваться успехов по работе. поездки помогут вам добиться какого-то успеха, да? или переговоры, переписка, много общения, движения, они вам помогут быстрее продвигаться в работе и достигать успеха. Ну и, конечно, самое главное, вера в себя. Второе, вторая карта по деньгам. Ух ты, тут спинтакли, дорогие друзья. Шикарные какие-то будут возможности улучшить материальное положение, да? Ну и, скорее всего, это зависит тоже от работы. Но здесь могут быть и какие-то помимо работы шансы, выигрыш в лотерею, какая-то большая скидка, удачная какая-то покупка, что-то взяли хорошее за небольшую цену, да? Или просто какие-то шансы, там удачная работа, хорошо оплачиваемое новое какое-то предложение, да, новые какие-то возможности. Может быть, на старой работе, новые направления, какие-то подарки судьбы, могут быть какие-то премии, вознаграждения, да, находки. Поэтому здесь в деньгах очень хорошие перспективы. Нужно сконцентрироваться. Если у вас, допустим, сейчас все плохо с деньгами, значит, карта говорит, что сконцентрируйся на новых возможностях. Ищи их, потому что тебе прям вот на блюдечке что-то преподносят, а ты, может быть, не видишь. А, кстати, не видишь из-за чего? Из-за того, что, вот может быть, не проработаны вот эти блоки. А блоки, они мешают а, видеть возможности. Давайте посмотрим теперь по отношениям подсказку, да, на чем надо сконцентрироваться. Здесь нужно работать ежедневно, планомерно каждый день нужно оказывать знаки внимания, зарабатывать денежку, нужно дарить подарки, устраивать свидания, да, вот каждый день ну, идти на компромиссы там, да, и тогда у вас будут любимые отношения, где вы понимаете друг друга, да, у вас взаимное доверие, вас все устраивает в семье, дома, у вас все получается, вы друг друга прямо напитываете энергией, да. Если у вас какой-то кризис в семье, да, что-то не получается, карта говорит, работай, работай, у тебя все получится, прикладывай усилия. Если вы давно в браке, да, и, может быть, работа забирает все ваше время, придумайте на выходные какие-то встречи, какие-то свидания, вместе посмотреть какой-то романтический фильм, сделать какой-то ужин на двоих, да. Ну вот то, что вы любите, то, что дает энергию вашей семье, посмотреть старые фотографии из молодости, да когда вы встретились, как, как вы выглядели, какие ощущения там были, поспоминать просто. И это уже сблизит вас, принесет вам приятные какие-то воспоминания. Посмотрим колоду мистера Фримена, Которая говорит о том, что может помешать там достигнуть успеха, увидеть вот эти возможности, да, взять их, над чем тоже нужно поработать низ и верх называется карта низ говорит о том, что мало души завышается важность материи например, вы очень много работаете а душе не уделяете совершенно времени она страдает а что-то для души и вверх. много наоборот реального а уносит от реального мира и мало материального некоторые наоборот да, в другую крайность могут уйти что я занимаюсь духовным я занимаюсь собой а деньги это не мое да, это не важно а здесь надо уравновесить вот эти все успехи придут, когда вы понимаете, что и душе надо уделять время, и это в первую очередь, да, и материальному тоже надо зарабатывать, надо уделять и этому время. Посмотрим колоду мистера Фримана. ой, извиняюсь, трансферфинг реальности, который говорит о том, как можно изменить реальность, меняя свои мысли и мировоззрение. И вам выпадает маг души, душевная лень. Вот такая карта, как раз про душу мы сейчас только говорили, да, что может много материального в жизни. И карта говорит о том, что чужие предсказания могут превратиться в программу только потому, что вы поверили. Например, вы э, увидели по телевизору там гороскоп и вам сказали, что там у вас плохой месяц, плохой день, да, и вы поверили в это, и так оно и будет. А карта говорит, что в этом месяце, в июле, да, вы э, во что верите, вот в то и получаете. Поэтому верить надо в хорошее. И желательно именно получать хорошую информацию, позитивную. Карта говорит о том, что подумайте да, над тем, что вы хотите узнать, какую информацию вы хотите получить. Потому что именно эта информация, она будет влиять на развитие ваших событий. Интересуясь прогнозом, вы берете зеркало и спрашиваете, да, что меня там ждет. А по факту, вот если вы улыбаетесь миру, если вы ждете от мира чего-то прекрасного, хорошего, то вы этого и дождетесь. Если вы подходите к зеркалу со страхом, с испугом, с ожиданием чего-то дурного, то и это тоже может произойти. Поэтому это вот для вас будет очень важно в этом месяце. И карта говорит, что возьмите себе свое зеркало, да, если хотите создать свой мир, свою реальность. И обратите любое поражение в победу, например, что-то у вас не получилось, да, я получил опыт, опыт колоссальный, да, я теперь мудрее стал, я теперь а, буду практичнее, да, я буду теперь принимать правильное решение, потому что у меня был какой-то вот этот опыт, да, и это моя победа. И так оно и будет. И плевать на все остальное. да? Я решил, что, допустим, я буду счастлив. Я решил, что я удачлив. И так оно и будет. И вот эта карта, кстати, она и говорит, что вот так надо верить в себя. А почему говорят, дуракам везет? Потому что они идут вот напрямую, не задумываются о проблемах. Они просто что-то увидели, захотели, пошли и взяли. да? И у них все получилось. Потому что они не переживают, они не тратят энергию на сомнения. Итак, дорогие Стрельцы, да, у вас шикарнейший расклад, смотрите, на что вам нужно обратить внимание для того, чтобы успех на детей, на новые какие-то возможности, на свое здоровье, на душевное состояние, поставить четкие цели и планы, на работе верить в себя, информацию, поездки, все это вам помогает к успеху, деньги возможности есть новые, очень хорошие, улучшить ситуацию финансовую. Надо только их увидеть и воспользоваться. В семье тоже прекрасная карта, любимые отношения, но над ними надо ежедневно, ежедневно работать, делать какие-то приятности, какие-то мелочи, подойти просто обнять, улыбнуться, посмотреть в глаза. И даже такие вещи, они делают людей ближе и напоминают, что мы семья, у нас мы друг у друга есть, не только работа, не только какие-то заботы. Не сильно в материальное и не сильно в духовное а уравновесить это надо. И не забывайте, что то, что вы хотите в своей жизни создать, именно с чем вы подходите к миру, что вы ожидаете, то вы и получаете. Я желаю вам удачи любви, процветания, богатства, увидеть все эти возможности. Ну, а вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь еще на канал здесь на YouTube, подписывайтесь еще канал есть на дзен, и там еще в телеграме у меня есть канал, ссылки будут внизу. Пишите, как у вас проигрывается расклад в конце месяца, пересматривайте, рассказывайте, да, какие возможности пришли, как у вас получилось ими воспользоваться. Это очень всегда интересно, я всегда все читаю. Поэтому пишите. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.